Вот еще один, короче, куда-то идет Ну, далеко он не уйдет, я думаю, да? Отлично, готов Давай-ка, проследим, давай ка проследим Шлепс Шлепс Все, отлично Ну ладно, они самоубились, я сохранюсь Надо четко ему в голову попасть Yes, yes, yes. такой выглядывает, смотри, лежит без Бешишь! На тебе! Бляха-бляха! Вы на меня? Вы на меня? А, ну, ну, ладно, ладно там. Кровосос. Епти, мать! Ой, убила мужика. Давай, давай. Давай ближе подбирайся. Да от тех-то отстаньте нормальные пацаны. Давай вот по этим стреляй. Здорово всем, мои горячо любимые подписчики, зрители. С вами Валерий и мы продолжаем с вами Сталкер Тень Чернобыля. Итак, мы сбежали с вами все-таки из этого адского бункера. Вот, и теперь, теперь наша задача это... Отправиться, добраться до бара Взять боеприпасы, короче Попробовать там, ну вот, Смотря что там есть, короче Набрать боеприпасов Вот И уже потихонечку Отправляться в Припять Итак, здесь мы сохранились, у нас тут Приседающий чувак Федор Дачник И вот еще один, короче, куда-то идет Ну, далеко он не уйдет, я думаю, да? Отлично, готов там еще один. Окей. Еще один, дядька. Так, я сохранюсь. Наверное, он сейчас тоже ту -ту туда туда же попадет. <с> Давай-ка давай проследим, проследим. шлепс. Шлепс. Все, отлично. Так. Ну ладно, они самоубились, я сохранюсь. Надо вот этого убрать. У нас за оружие только, короче, пекаль. Вроде как. Давай, давай, убирай, но... Ну. Бляха, две обоимы. Целых две обоимы и не хватило, ты прикинь. у нас все, да, больше ничего нет. Здесь у нас нет. Ни черта. Дробаше, тоже ни черта. Тут, чё? Три патрона. наверное хватит отлично один патрон застрелится окей в принципе так вот в принципе ага, здесь нам не взять окей так там на вышке был снайпер я помню я убил его да надо посмотреть патрончики у него есть нет есть два патрона короче от Снайперки. Так, я возьму пекаль. По-моему, там что-то. От него же патроны взяли. Да, 7 патронов. Ну, окей, ладно. Может здесь у него здесь еще что-то есть. О, отлично. Бляха! Патроны не те, что надо. Ладно, хер с ним. Попробуем дойти, так. Вот, хотя вы мне писали в комментах, что лучше бы я взял, короче, какое-нибудь ну, другое, другое оружие. Автомат другой. Бляха. Вот. Ну, блин. А вдруг ПГ-шки там не будет, Мне придется выкидывать, короче, ПГшку, либо что-то выкидывать. Если выкинуть ПГ-шку с надеждой на то, что бармен она будет, то, блин, я не знаю. Я, я просто помните, да, этот э, тут у него было РПГ, прикинь. Помните, да, когда у Сидоровича тоже, ну что-то бронька или чем-то да смотрели. А гром у него там, по-моему, вот. Один раз было, а потом раз и исчез. Вот я боюсь того, что тоже э, исчезнет. Бляха, эта радиация достала ей богу. Так, я правильно иду, да? Да, прямо, прямо, прямо по этой дорожке. Да задрала меня эта радиация, слышь? Прям такими местами она. Прям жестко сразу лупит. Бляха, бляха, бляха, бляха, бляха. Заклинило. Сам сволочь. Я тебя сейчас так достану. Снайпер, это снайпер. Бляха, бляха. Че у меня, у меня, у меня один патрон? Надо четко ему в голову попасть. Yes. Yes. yes! yes! Так, а я смогу залезть. Отлично. Я смогу залезть. У меня есть две снайперки, патроны теперь. Так, запекали я взял. Теперь немного. Опа! Опа! Опа! Опа! Хорошо. Хорошо. Так, э -э оп. Аптечка. Двадцать патронов. Окей. Четыре патрона. Окей. И сохраняемся. Хоть что-то. Может здесь в этих что-то из ящика? надо. У меня нет. Опа, это я возьму. Опа, это я возьму. Бля, опять радиация ш... шлифует меня тут. <coughs> Жесть. Так, ладно. Четыре патрона. Я видел, кто-то еще шля... шлялся Вон там Так, попробуем со снайперки Просто на дальнем расстоянии Короче, сейчас его шмальнуть. Годи, он там не один, да? А, нет, один, походу один Так, сейчас я его шмальну Все, ништяк А еще патроны-то я еще и бронеубойный Походу взял И с черной ленточкой Ништяк Бляха, там опять какая-то перестрелка Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо тихо стопэ тихо, тихо, тихо. стопы, стопэ стоп. Кадавры тут еще разбушевались Так, аптечки тоже нужны Это возьмем Погоди, там еще Ну-ка Бляха. Не прицелиться. Да что у меня так дергается-то мышка слышь? Отлично Что у меня так мышка-то Бляха, рычание. Неужели это этот, кровосос? Так, ну-ка, что у тебя? Отлично. Есть патрончики для дробаша теперь. Немножко. Так, что здесь? Взял, взял. Это по-любому надо будет продать всё. Так, так, так, так. Так. Ага. Бляха. Вот стоит. Вот стоит только, знаешь, куда-то не туда свернуть, и сразу начинает. Сразу начинает. Радиация бомбить. Так, что это? Там что-то вывалилось, по а, понятно. Понятно. Так. У нас еще есть местный фольклор, но я думаю, мы его почитаем, короче, когда придем в бар. Вот. Там, по идее, вот Стоит просто задержаться уже. Прикинь, было 11 штук, короче, вот этих анти, антиродинов. вот этого. Так, патроны для пистолета, отлично. Отлично. Ну нормуль. Для пекали уже более-менее нормуль. Можно как-то немножко потягаться даже. Так, ты кто? Ага. Один. Это такой выглядывает, смотри, лежит. Куда он ушел? Опа, опа, опа. Кровосос, кровосос. Отлично. Ибо нефиг. А че он не умер? -то? В смысле, а че он не умирает? снайперки. Все отлично. Чего-то это задерга не то. Весит. бесит, бесит. Гляди. Вот с этим похожу. Какие-то задачи, какие-то защиты лагерей, там нафиг нам это надо сейчас? Нам сейчас это не нужно. Я здесь сейчас. Это либо я здесь поубивал всех, либо это кровосос всех погасил, короче. Так, пекали пекла Уже патронов понабирали, в принципе. Хорошечно. У них у всех эти, как их называют? Абакан же, да, или как он там называется? там больше никого не вижу так это я помню здесь одни матрасцы так да, хорошо Для автомата тоже сгодится так. отлично окей немножко подзатарились к тачкам не подходим к железу потому что блин Радиация сразу начнет долбить во все щели. Мы тоже сейчас обойдемся. Ну вот это конечно вот эти вот блин черепа это просто жесть такая. Реально знаешь похоже на племена людоедов каких-то. Так, ну этого нет ничего. Это не тот труп, который Который труп. Так, ладно. Все, мы отсюда свалили. Наконец-то, наконец-то мы отсюда свалили. Жесть. <клышка> <клышка> <клышка> <клышка> <клышка> так, если мне сейчас не изменяет память, мы сейчас э -э будем.. Где свобода, да, вот этот? Правильно же? Армейские склады, да, здесь свобода. Нам вот сюда. Короче, прямо. Направо. И потом прямо. А, прямо, направо и налево. Окей. Так, а можно с ними... У вас есть что-нибудь? Я могу с вами вот это? Бляха, бляха, бляха. Вы на меня, вы на меня? А, ну ладно, ладно там. Разбирайтесь. Я пойду это от греха подальше, короче. А ты подошел, как это. Поддернулись. Так, окей, сюда. Сюда, потом вот направо, правильно же, да? смотрел. Там у нас. Свобода, Окей, сюда И потом получается Куда, направо или налево? Вы писали, короче, в комментах, что... Вроде как можно броню что ли чинить или что-то. А, не-не-не-не. Вы написали в этом в зов Припяти. В следующих частях можно будет чинить. Броньку. Оружие, броньку. Здесь, блин, жалко, что здесь нельзя. Приходится, видишь, как вот в прошлой серии нам пришлось выкинуть свою броню жалко так это деревня кровососами которая да или это что-то другое погоди мы здесь не были да ну загляну в избушку прям такая уютненькая избушка да прикольно да где вход в эту Ую... уютненькую избушку вот он Ништяк. может что-нибудь сейчас найдем здесь может здесь полезно полезное есть оп я говорю. Хлоп. Водка. А. Погодя, это. Да ладно, это те, которые мне надо. Крутяк. будь как. Да. Ништяк. Ништяк. леха Кто это? Кабанье. Кабаньела. Так, еще одна бронька. Здесь что? Это пляха. Что так тупит? -то? Так, ладно. А что по броне? <coughs> да ты смотри. <coughs> да ты смотри. Это-то покруче будет. Так что вот эту я выброшу. Бляха. Эту я выброшу. Эту оставлю. Ништяк. Ну, в принципе, вот так вот, знаешь, менять броню постоянно. Благо, что она как бы валяется, находится. Периодически. <как> так, что здесь? О? Пусто что ли? А нет, граната. Тоже, нар... Тоже нормуль Так, ладно, туда я не попрусь, потому что там, блин, эти Фу, как их зовут? Кабаны хотел сказать, носороги. собаки. А, они пошли там своим помогать. Ну идите, идите. Так, это что? Я правильно иду вообще? А я прикинь, не туда пошел. Нахер, нахер. Ну-ка, а если я так сокращу сейчас. What the fuck? А что происходит? Я же выжигатель мозгов выключил. А что это такое? Стоп, стоп стоп стоп стоп стоп что это такое или а погоди помнишь помнишь в этой а... под, з... под землей то там этих в туннелях такая же дичь была это контролер значит там там контролер есть жесть хам а, Что-то там непонятно, что написано, хам какой-то. Так. Там контролер прикинь. Ну, я так полагаю. Все, отлично. Теперь мы вышли на правильную дорогу. Теперь мы вышли на правильную дорогу окей блях я даже представить не могу что будет что, что будет э там вот э э на ЧС как сказал этот сидорович все направились туда просто все туда ломанулись ты прикинь там какая дичь будет Это ж просто жесть. Ты прикинься в перемешку. Каждый сам за себя там просто долбится. Даже страшно представить. Так. Понятненько. Так, ладно. Почти пришли. Кровосос? Ебте мать! Хера он такой, как он? Откуда он там? Жесть. Просто прикинь, в конце локации такой. Вышел. Батя. Такой. Жесть. Так, окей. Все, мы получается на территории бара. Можно, в принципе, убрать, наверное, оружие. Надеюсь. Здесь все утихомирелось. Больше никто ни на кого здесь не агрится. Тем более на меня я же я же выжигатель мозгов выключил. Да что такое это? Смотри, какое небо. Хеленка. Деньги тут под хвост катятся. Что-то мне, ну, все чесностью, подлагивает. Жесть. Как грустно все выходит. Дружбан, смотри, мой сидит. Отлично. Так, а где у нас. Последний раз вот здесь это чуваки на меня напали. американского крышу Ну смотри, вроде как утихомировалось. Да? Ружо убрал. Подскажу, как в бар, Мы так, хорошо. Проходи, не задерживайся. Э, сюда иди. Надо поговорить. Погоди. Проходи, таких, ты, так, что у меня что вообще что здесь интересно? есть? Э -э да, в принципе, ничего нет. Эти патроны я убираю, потому что этот пистолет мне, в принципе, уже не нужен. Я сейчас что-нибудь... Не тормози, мужик. Приобрету себе. Тормози так, для этого пистолета что убедиться. у нас? Для Большого Бена? Какие у нас патроны? А, а что не написано-то? Опять сапожище хреновые подсумное. Подходи, сталкер. Такие, совсем совести связи, нет, выйдет? За неделю подошвы, гоплык. А в смысле, а почему не написано, какой этот боезапас Такие патроны. Так, для кора да. спит ага. тормози, вот ведь как вот это для кого? <кхех> Гадюка. Пистолет-пулемет. Нет. Ты кто? И Нет. что? За ты кто? Такой? Правду о нем Нет. говорят. Или бред. Приходи, Stalker, для таких как ты, у меня всегда есть кое-что mm. интересное. А, оружие здесь не выбрать А, у меня и не выбран пистолет. Здесь. А все равно ну, не, не выбран. Так, погоди, блин. А, для этого пистолета Особый какие патроны такое, я забыл. Здорового так, ладно, вот это убираем. Что а, так, скварчащий. Опять. Опять, пожищие хреновые подсонки. Опять здесь Погоди, <связь> 6. Ну 6, я, потому что он там жрать хочет еще. Так вот. 6. 5. 5. <связь> ну тормози, мужик. Моя опа, опа, опа, опа. Так. 5. <связь> вот эти все убираем. Вот это. <связь> Подходи, сталкер. Для таких... Да Смотри, у меня всегда есть кое-что интересное. убираем так а -а -а, что еще здесь ну, в принципе все остальное остается у меня окей не тормози мужик моя информация здесь тоже, 10 10, тоже больше ничего не такой. надо правду о нем говорят и все теперь надо короче пожрать М -м -м. и вот и еще... торговать и -то. так ага пгшка у него все-таки есть Ну, ладно так, я забираю у тебя, короче, патроны для дробаша. Это кора. Базовый для пистолета. Ну ты, не знаю, 45. Так, это вот для этого пистолета. А погоди. Это расстрельность. Точность, а повреждение. Ага. Удобность. Но кора не такой мощный, как у меня пистолет. Ну точнее, смотри, а, ну точнее, неудобнее. Не, не -то за да, не знаю, может, но, может, встанки может встанки мне все-таки кору взять? Одни как так, и так, вот это я по-любому беру. Зоны тоже зону от нас это я тоже по-любому беру. Человека им шлепнуть, что вызвать. 60 новичков. и это че? что И все. Так, и давай. Все я, все. короче, продам, наверное, вот этот большой бен. И возьму кору, наверное. Все-таки. Для нее патроны хоть есть. Да. Вот как грустно так. все выходит. В принципе, все. А. Надо, наверное, продать Так, куда мне колючка-то пропала Так, артефакт Бляха Пулестойкость плюс 5 Ага Радиация, пулестойкость Медузы, медузы продаем Вот это продаем Это продаем рыбка подаем так это мы оставляем радиация Паша, минус 30 хороший хороший. Так колючку раз это так одно и так вот это так И вот это тоже так электрошок удар все привелась. Новичков нынче. Так что собак Все, ништяк! Окей. Лучше стариковаться. Так, деревья. Так, лечение, здоровье, плестойкость. Сейчас дома оказаться. Вспышка, Качки. выносливость, Хорошо, Отлично. эти оставляем. Отлично. Нет. Так, журнале, что у нас там в журнале? Ага. Отчет КПК-проводника. Ага. Личные заметки. Еще одна загадка. Второй сон. Проводник. С ужигательным Окей. Я отключил выжигатель, по какой-то причине в момент выключения потерял сознание. Я видел сон опять громады черных... А, ну это мы читали. тихо монолиту. Окей. Так, справка. У нас местные фольклор и локации. ЧС. Бывшая атомная станция, о которой хоть раз слышал каждый. Это самая сердцезона. Если верить легендам, где-то там находится некая штука, способная выполнить любое желание. Ее называют монолитом. Окей, это мы уже знаем. А, местный фольклор. Про монолит во сне. Братья. Монолит призвал меня ночью. Я говорил с ним. Он был прекрасен в своем величии. Я едва не ослеп, но его свет наполнил меня великой силой. Я знаю, я чувствую, что его сила пребывает со всеми нами. Он сказал мне, что победить зло способна лишь твердая вера. Он сказал, что его сила наполнит только верных. Еще он открыл мне, что наша победа уже близка. Окей. Сейчас холодно. В принципе, все, окей. В принципе, все. Исполнитель желаний. Так, мне нужно теперь добраться до тайника в припяти. Погнали. Здорово, обещанный. Как она? Там еще какой-то чувак. Колбасу За чел? Ладно. Тайник. Подходи, сталкер. Для таких как ты у меня всегда есть кое-что интересное. от судьбы точно никуда Всё, не никуда все отправляемся вроде как более-менее мы э -э все что было как бы так сказать проходи, по боезапасу ход не взяли пекаль такгоди а у проходи, меня ходи не стой у меня же у меня же у меня же у меня же для пека для этого еще тоже патроны для здесь таких, есть. Ты, у меня есть Я их возьму. Я все-таки закажу. Так что в И лес рядом. И не радираться. Идти. Это... Ну и все. Ни твари. Ни свалочи. Да сюда нельзя. Ну и все. Все, отправляемся Проходите в Припять. Вверх. Так. Здесь выход. Я так почему-то полагаю, что опять нам через то же самое надо проходить, да? Через радар. По-другому никак. Леха пипец. Опять через радар через этот идти. Жесть. Немножко паркура. Блин, вы ли опускаете Тираны Чернобыля, вступайте в ряды долго. На нас лежит огромная ответственность. Защитить мир от растущей зоны. Звезды такие почти. Ну, с темным небом, смотри. Поглядывают. Ништяк. Ну дойти нам, в принципе, в этой серии нам только дойти до Припяти, а в следующую уже начнем. В следующий уже начнем исследовать Припять, искать тайную комнату, тайник комнаты что-то что тай, тайный кабинет и там все пташек пекут каких-то по аптечкам правда хероват у нас совсем почти всего два две аптечки всего две аптечки и бинтов там 5 штук для да? 5 бинтов да. не ну, есть хорошо оружие убрал где нахер посмотри кто-то красный понятно прикинь долговец красным а это не тот который в баре был Преследует меня, наверное. Так, какой-то тайник. А, туда я не пойду. Там радиации mm -hmm. дохера. В тайнике. Mm -hmm. Так, я надеюсь, э -э в этом... На радаре там не появились снова дохера врагов. там кто-то красный ходит смотреть. как это так? Прям за локацией? Прям за локацией Как так? А труп там, ну останется сейчас. Как так? Можно было просто его не убивать, подбежать и это, типа перейти на локацию на другую. Без проблем. Патроны не тратить. Смотри, не, появились опять. Так, второй. Хорошо. Мне главное до припяти дойти э, с каким-нибудь хотя бы боезапасом. А то получится так, что я приду к припяти, короче, и все здесь потрачу. По пути. Это будет не есть, хорошо так. Так, ладно, здесь тишина. Радиация. Ну, идем по дороге, короче, туда я суваться. Леха, мне показался этот кровосос. Идем, короче, здесь по дороге, потому что суваться туда я не хочу, там радиации целая куча. Не вот так аккуратненько. В принципе, тишина, нормально Это меня радует Это меня радует Пол дороги, тишина Окей Окей, так Блин, жалко, что у бармена Не было патронов для снайперки Трудно, вообще трудно найти патроны для снайперки. Ни у кого в продаже нет. По крайней мере, я не видел. Чтобы у кого-то было в продаже. Так, вы кто? Вы кто? Хорошие, плохие. Так, нормальные. Этого я смотрел. Ага. Для пекаля. Хорошо. А вы тоже нормально. Но, ну, ну давайте. Зато вот все плохие. Берегись, говорит. Леха, вот смотри, еще идут. Далеко, далеко. Опять сейчас просто, просто так впустую сейчас потрачу патроны, когда они далеко, знаешь? А здесь радиация, мать ее. Тугумо плава. О, давай, давай, помогай, молодец, спасибо. Молодец, молодец. Так держать. Зацепила. Убила мужика. Давай, давай. Давай ближе, подбирайся. Да от тех-то отстаньте, нормальные пацаны. Давай вот по этим стреляй. Готов? Там за жопиком, короче, еще кто-то есть. Там ближе подойти. Да бляха, меня бесит вот эта фишка, чё меня Это тупит, короче, тут. А где ты? Мэн, Мэн, ты труп! Аккуратненько. А, здесь как-то блокпост, вот, вот, вот, вот что их здесь много. Блеха, блеха, блеха, блеха. Ну-ка, ну-ка, прикрывай меня. Ты в вот, экзоскелете. Молодца. Ты в экзоскелете, тебе как-то проще. Ух ты, их тут двое даже. Молодцы просто, чуваки. Бляха, не те патроны взял. Так вот, давай не будем вот это, толкаться. Тебе кранты! Посмотрим, он теряет радиацию. Задрела! Так, ладно. В автобус что там, войти могу в автобус? Есть что -то? Есть что? А если найду? Ну ладно. Ну, вот патрончики. Ништи пуля. Здесь что? Здесь матрасцы. Матрасцы. Так. Получается. У нас дальше. А, следующая локация припять. Ну и как раз у меня видос подошел к концу. Давайте здесь приляжем. Короче, отдохнем. Вот. На матрасце. Вот. В принципе. Прошли до сюда. Нормально.